У нас сегодня электрокаменки для сауны Savo Mini, модели Mini-MN и Mini-XMX. На данный момент это одни из самых популярных печей для компактных домашних саун. Каких вариаций существуют эти печки? Трех мощностей 2,3 кВт, 3 кВт и 3,6 кВт. Также есть варианты с термопокрытием, когда Печь обшита специальным бархатом, безопасным, таким, что можно прям печку обнимать. И есть еще вариации без встроенного пульта. Вот здесь перед нами представлен две наиболее популярные. Это со встроенным пультом управления. Есть также без пульта для подключения выносного управления для удобства. Что же входит в комплект печей? В первую очередь, конечно, сама печь. Дальше с ней идет настенный кронштейн и инструкция довольно подробная на русском языке, набор э, болтиков для крепления к стене. Но, кроме этого, если прямо сейчас вы приобретете вот эту печку Sava XMX по специальной цене, вы совершенно бесплатно получаете вот этот замечательный козырек это была шутка почему-то к этим печкам идет еще и козырек в комплекте так пару слов об устройстве печи снаружи печек мы видим кожух из нержавеющей стали 430 судя по всему внутри оцинкованная сталь, два тена в зависимости от мощности печки, разная мощность тена. Потом, пульт управления, состоит управление из таймера и термостата. Ну, в принципе, и все. Печка очень простая. Немножко расскажу про то, как устроено внутри и как, собственно, ее подключить. Мы немного подготовились для этого. Снимаем крышечку. Внутри мы видим таймер. Термостат, колодка для подключения. В принципе, все. Провод заводим внутрь снизу и на клеммы. Все очень подробно и просто подписано, любой разберется. Инструкция по подключению также специально продублирована вот внутри крышки, что очень удобно, даже если вы потеряете инструкцию, всегда можно будет подключить. По управлению печкой. Это классические каменки со встроенными ручками управления. Как я уже говорил, у нас здесь таймер. Он с двумя шкалами: от 0 до 4 и от 1 до 8. От 0 до 4 времени прерывной работы, от 1 до 8 задержка. Если мы поставим на 2, а в данном случае это в часах обозначения то печь 2 часа проработает и отключится. Если мы поставим, например, в белой шкале на 3, то 3 часа задержки, печь включается через 3 часа, работает 4 часа и выключается. Что удобно у этих моделей, встроенный световой индикатор под ручкой, когда печь работает, он светится. Если печь на задержке или выключена, то, соответственно, не светится. Вторая ручка это термостат. Тут все просто. Он от минимума до максимума. Неточная шкала. Обычно ставим на максимум. Смотрим, если температура слишком нам большая, то корректируем в меньшую сторону. Его предел где-то около 110 градусов. Соответственно, печь работает только при включенном термостате. Какие главные отличия данных печей между собой и от своих ближайших аналогов? В первую очередь, модель MINI-MN предназначена для настенного монтажа. Она довольно э, узкая в этой части. Пульт удобно переносится э, с одной стороны на другую. Это простая операция, за 15 минут можно сделать, в инструкции написано модель SAVA MINI XMX с пультом спереди можно повесить на стену, но можно и в угол. Здесь специальный угловой кронштейн, что чрезвычайно удобно. Главные аналоги и конкуренты этих печей в принципе у фирмы Harvey представлены. Это модели Vega Compact, Alpha и Delta. Можно очень коротко сказать чем отличаются удобным управлением. Ну, то есть, на мой взгляд, у Savo менее ручки расположены удобнее. Термостат один раз выставили и, в принципе, забыли. А ручка таймера сверху подошли, включили, не нагибаемся, ничего. У модели Альфа, например, ручки сбоку, у дельты снизу и к тому же дельта специально для углового монтажа предназначена и очень на мой взгляд там завышена по цене поэтому модели мини являются оптимальными в своем классе пару слов о том где сделаны печки это финский завод финские технологии на филиппинах расположенный Гарантию завод дает один год, делают хорошо, печи надежные, очень-очень мало нареканий. Значительно меньше, чем у конкурентов, вот именно для таких маленьких моделей. Несколько слов о цене. На сегодняшний день это в районе 10 тысяч рублей, что эквивалент на 150 евро. Цена хорошая, ниже ближайших конкурентов, что, конечно же, радует. И, в принципе... Это оптимальный выбор на сегодняшний момент. Для более подробного ознакомления заходите к нам на сайт, ссылки внизу. Задавайте свои вопросы в комментариях. Приходите к нам, приобретайте Savo Мини.